Кровь дьявола, крысиный хвост и сушеная полынь. Слушайте, а свежая подойдет? Кто здесь? Матильда блять. Набор на Майншелд-Академию начался. Самое время собирать вещи. Мы вылетаем. Что ж, всем привет, меня зовут Саша и мне 16 полных годиков. Я чуваш по национальности и мемы про чебоксары для меня не шутки. Я человек с юмором. Люблю шутки шутить да людей. Но жизнь моя похожа на какой-то очень глупый анекдот, который, видимо, уже никогда не закончится. На ютубе я уже целых пять лет и можно сказать, что я... Прошла афганскую войну. Ища везде и всегда успеваю. Не может быть, посмотрите, какая сучка решила нас навестить. Привет, уродки. Я немного опоздала. На целых 8 часов уёбина. Рот, аннулируй. Один из моих любимых проектов город, который я построил с собственными руками. Он не супер большой, зато красивый и со вкусом. Зачем же я иду на Манчестер Академию? Я не против познакомиться с новыми интересными оригинальными и по-настоящему творческими людьми. А еще я уже полгода хранил в своем чулане идею о а новом проекте, который будет достаточно масштабным и безумно красивым. Но ну, а на этом моменте я с вами прощаюсь. Всем покасики, я полетел.